Возьмешь берило, возьмешь синего, угу. Не голубой, а именно угу. ультрамарин. Возьмешь розовый и буквально нашвыряешь ой, вещества краски на пол. Буквально нашвыряешь даже, даже густоты. Даже угу. вязко. То есть не только разжижая. Хорошо? Угу. Вот так. Вот так. Прямо натаскиваешь, натаскиваешь, приблизительно угу. подразумевая эти пятна. На зеленый пока не лезет. Угу. Если там, где у нас темно, просто этих двое без в меньшей степени белье. Хорошо? Угу. Вот так, в меньшей степени белье. Можно этот. Смотрите. Черный каркас картины сейчас накидаешь на полку. Те черноты, которые ты видишь, Вот они. Угу. Вот они. Вот они. Добавляя на палитку этот цветчик, накидаешь, накидаешь, накидаешь, накидаешь, накидаешь, накидаешь. Нет, смелости не может появиться на пустом месте. Чтобы появилась смелость, нужно точно знать, что ты хочешь сделать в данном кусочке картины. Тогда ты со смелостью берешь сколько надо краски, смело кладешь ее. Вот. Смелость будет появляться по, по мере появления навыка. Вот. Просто есть вещи, которые можно делать только бегло. То есть, когда бессмысленно делать их не бегло. Вот, тогда действительно нужна смелость, невзирая ни на что. Не на то, что умеешь, слабо умеешь. Надо бегло, иначе будет ерунгень. Ну, говорит, не аккуратненько. Так, ну тогда эти пятнышки тоже. Ну, то есть, оплотно, да, да стой, нет, сначала вообще все темное пятно. Угу. Что одна лодка темное пятно, а что, что другая? Так, хорошо. Ну и после этого да. можно еще и накидать. Вот этих светлотиков. Mm -hmm. Тоже, чтобы они уже создавали феномен не, некого рисунка. Mm -hmm. И дальше наращиваешь, наращиваешь уже элементы. Mm -hmm. Элементики наращиваешь до mm -hmm. коричневого, желтого. То в пользу коричневого, то в пользу другого, то в пользу желтого. Правильно наметила храмик, ну сейчас его немножечко угу. отсечешь, даже ему нужного размера. Давай. Ну и наращивай, наращивай. Голубой, коричневый. Уже голубой. Голубой он более мощный тонально. Угу. Поэтому. Смотрите, вот это вот вся розовый сегмент. Розовый. Правда? Чего-то он у тебя не розовый. Вот так прямо весь сегмент розовый. Давай так. Мне просто смущает, что теперь постоянно все краски перемешиваются. Ну, и у него они все перемешаны. Ну. Да? Или ты видишь, где-то чистый цвет? Ну, не, не кроме лодки. Но... Ну, хоть один. Кроме лодки я ни одной не вижу. Я имею в виду синь, они там все нанеслось. Да, Это, в этом есть живописность этой картиночки. Вот эти щели, щели, вот этот угол. Смотри, плоскость угу. шла, шла, шла и свалилась, свалилась плоскость, правда? Угу. Еще светлее есть места. Тоже шла-шла, свалилась. Она? Угу. Очень У похожая ситуация была. и здесь. Угу. Здесь угу. надо показать идею торчачего. Все-таки там камушки торчат. двери чуть темнее ну торчат ладно mm -hmm. так и да и не совсем выдавишь себе голубую фц она потемнее будет голубая фц коричневая Смотри, вот эту меру черноты доберешь, ладно? Угу. То в пользу голубого, то в пользу коричневого. Сюда выдвинешься и уже так более растирательно. Вот это то, что до моего сознания слабо доходит, не стихий, но, Почему? смотри? элементарно ну, если бы ты не справлялась, то у тебя же эти движения все есть уже, уже есть, поэтому Пробле... проблем не должно возникнуть Добро. должна состоять Поля, mm -hmm. из звуков лодочного характера, чтобы это было водой. Значит водой она становится, когда становится лодочной. Причем аж бегом становится водой. Ты согласна? Да, я просто с камнями болюсь. Камни в отрыве от воды, от воды будет проблематично написать. Угу. То есть нужно писать и то, и другое. Потом перейдешь на кисть и кистью угу. доупакуешь рисунок. Угу. Идея лодочки, да? Угу. частично розовиночкой позаслоняешь позаслоняешь а вокруг розовиночки с легкой желтиночкой будут такие нимбообразные светики сейчас сейчас вот такие нимбообразные И снова потом берешь. Есть, например, свет вокруг. Угу. Нечто подобное по укладке в этих местах и в этих местах. Такой, плыть-то, маленький. За храмом. То есть здесь эта площадка, смотри, выстраивается в нечто mm -hmm. довольно ровное. Здесь ровное, а здесь по вот такой траектории. Покажешь. Сюда заходит тенистое, тенистое, по Черноты не хватает вот этим местам. Да? Наращивается. А? Просто краска с нее скатывается из-за того, что... С, чего? с лодки, со второй. Ну, смотри, там есть, например, очень темное пятно. Во-первых, здесь. Во-вторых, здесь. В-третьих, здесь. Перечислить это... Не только частота работы дает это. Нет, ну, но и интеллектуальная подготовка. Вот у меня есть те, кто видят эти уроки каждый день. И вроде пишет редко, но каждая следующая картина рост процентов на 20. Ну то потому, есть за что... пять картин 100 ну просто редко, то есть часто человек рисует много, часто, каждый день и уходит в сторону от, э, умной, от умного делания. То есть часто это не, не факт? Если не, ты не, ушел не, в сторону нет. от умного дела, ну это все равно что проявление воли. Да? Вот воля как бы вещь хорошая, но это же воля дает человеку воткнуться рогом во что-нибудь не полезное. И добиться результата. Да. Сколько времени уйдет. Или другой человек, у которого нет воли. Он ищет хитрые способы добыть желаемое. То есть, И у того и у другого как бы цель – деньги. Да? Один к деньгам идет волей, упорством, трудом бесконечным физическим. В общем, каторжной работой. А другой изобретает легко. Машинку, да. Это я говорю о том, что просто рисование может уводить от результата. Только умное делание приносит пользу. Ну, так же, как по принципу, заставить дурака Богу молиться, он и лоб пробьет. Вроде штука полезная, а лоб вот пробил. А что значит умвая в данном случае, вот. то есть какой-то настрой должен на что-то, на какую-то работу быть, да, иметь в виду? Нужно просто сформулировать как... задачу и выполнять именно задачу, а не просто как Чукча, что вижу, то и пою. Или писать именно так, как Чукча, что вижу, то и пою. Отказаться, нарочито отказаться от... от ну, законных способах изображения. Я что это не стало это Я не что Я не не Смотри, теперь ракурс Смотри, одной лодки ракурс другой угу. подразумевают лежачую плоскость. Но же до этого лодка находилась ну, в бурлящем потоке, в общем, как щепка, которую угу. метает. Угу. Мало того, по себе вот Красивый. знаю, какой вот опыт Красивый. у меня был. Первые... Вот, скажем, если мы взять сегодняшний уровень изобразительного мастерства, ну и взять его за цифру, допустим, 100, то первые 20 единиц от 100 я прошел месяца за три, следующие 10 я лет 10 наращивал. То есть это вот такими рывками было. Это не было так, что из меру в меру, в меру восходил. Ну, Месяц прошел вырос. Были, да, да но ну, было очень много именно заблудительных забл... заблуждений в живописи, которая... где я приобретал неполезный навык. Понятно, да что? Можно научиться, допустим, траву писать как-нибудь безобразно, как, как прилично прапорщику, допустим. Вот. Это что же будет навык, но это будет вредный навык. Ну, я думаю, что это, наверное, зависит еще от учителя. А если нет учителя? Вот ты уже все, отучилась. Дальше что? Смотрю мастер-класс. Правильно, то есть... Надо уметь поставить умную задачу, выбрать умное, умного учителя. Да, вот тоже mm -hmm. Доба, да, дополнишь вот такие. Mm. Сюда можешь сининочки еще накидать, так что вот это вот, вот mm -hmm. такой густятин. Mm -hmm. Потому что она вся леп, лепкая сделана. Налепить mm -hmm. вещества.